Друзья, хочу представить вашему вниманию еще одного очень крутого предпринимателя, моего приятеля Сергей Федоринов. На всякий случай, кто не знает, экс-генеральный директор компании Юлмарт. Юлмарт не нуждается в представлении. Ныне предприниматель, который основал компанию ЦКБ-42. Я сейчас не знаю, чем компания занимается. Поэтому. А есть, то есть без проблем. Да, Серега. Почему я ушел из Юлмарта? Ну, потому что Юлмарт – это, наверное, первый в нашей стране стартап, который достиг миллиарда и остался стартапом по своей энергетике. Да? Миллиарда долларов. Миллиарда долларов, безусловно. Да. По оценке, оценка была 1,4. То есть оценка официальная оценка значит, аудитора была 1,4 миллиарда долларов компании, а оборот был там, чуть больше миллиарда долларов. Ты же, получается, основал, ты же основал, на чужие инвести на привлеченные инвестиции сделал да, компанию. Да, – да, да, да, А да. не удалось сохранить опцион какой-то или? Нет, нет, я целенаправленно абсолютно шел. Это моя личная там, философская позиция, связанная с тем, что э, мне интересно создавать большие сложные структуры. Я считаю, mm -hmm. что я умею это делать. В общем, ну как бы в своем умении с точки зрения. Вот Юлмарт это та структура, которая была создана мною за 8 лет. И благодаря, в общем, и инвесторам, естественно, которые поверили мне, и они создали тоже пространство возможности. Но, тем не менее, <coughs> мне интересно создавать, мне интересно что-то развивать. Мне интересно, когда это все развивается с точки зрения своего качественного, количественного и так далее. Не столько с точки зрения флажков на карте, сколько с точки зрения а, усложнения структуры, ее, а, как сказать, ее... Становление более интересное, более, более предпринимательское. Кто знает уже, Сергей тоже едет на при, в Прилибрусе, в кабардино балкарию будет с нами, прочитает мастер-класс. Какая у тебя тема будет? У меня тема будет про продукт. Как найти свой продукт в предпринимательстве и не потерять себя. Mm. Также, друзья, кто хочет посетить данное мероприятие, ссылка будет в описании, кликайте, переходите. Мы с Сергеем там будем, пообщаемся, познакомимся с КБ-42. Ровно год назад, в августе месяце 2016 года, таким образом я покинул славный проект Юлмарт, а, вот, и организовался КБ 42. КБ 42 переводится как центр конструирования бизнесов. То есть я взял, по сути дела, все эти, те технологии, которые я в Юлмарте обкатывал, прежде всего это организационные технологии, потому что mm -hmm. лучше всего у меня получается делать это создавать структуры структуры из людей, организация, которая берет ответственность не за консультирование по поводу того, как тебе создать да. свой бизнес, а за то, что она сама по заказу инвестора, по заказу фаундера. Она, по сути дела, создает от идеи бизнес до конкретных результативных показателей, конкретных. организм. А зачем а еще вы инвестиции привлекаете? Естественно, или... да. И ну, привлекаете еще инвестиции. На входе инвестор, на входе инвестор, которого, у которого есть деньги. Так. Он говорит, что слушайте, вот я, например, хочу, не знаю, того мне бизнес. – ага. создайте мне бизнес, или хочу вот такой вот есть у меня такой замысел. Я хочу, чтобы этот замысел преобразовался в конкретно работающую организацию, uh -huh. да, а, готов в этом плане нанять профессионалов, коими мы являемся. И вложить в это деньги, но чтобы идея была моя реализована. Uh -huh. Я говорю, окей, потому что все те технологии, которые я обкатывал в компании Юлморт, она же многогранная была компания, там была и логистическая структура, и коммерс-структура, и так далее. То есть, по сути дела, Юлмарт, это, он состоял из большого количества разных компаний uh -huh. внутри себя. Да? И поэтому вот эта технология, она абсолютно универсальна, она не зависит ни от какой... Uh -huh. конкретной э, плоскости, независимо от какой конкретной сферы, где она применяется. Окей, okay, друзья, это, будет почта Сергея внизу, э, ты напрямую отвечаешь или через помощников? Напрямую. напрямую. Ой, про наше образование, прям знаешь, это, отдельно, отдельно, да? отдельно это такая Давай, больная да, тема. Да, Я наделась, за самообразование, что? но не за классическое образование. Да вот, классическое образование ⁇ это производство однотипных людей. Массовое производство, как у нас раньше, фабрики были настроены на массовое однотипное производство. Так и образование вот то школьное uh -huh. образование, которое мы сейчас имеем, по сути дела, это массовое однотипное производство. Но бог с ним с образованием, на самом деле, не про это. Я говорю сейчас о предпринимательской сущности. Если мы доверяем человеку, собственность 20-30 миллионов, он не может за это отвечать. Не может, потому что это не вкладывается в периметр его ответственности. Uh -huh. Вот в этом самое главное. Да? И этот периметр ответственности, он измеряется в том числе в деньгах. То есть, вот эта площадь многоугольника uh -huh. ответственности, она измеряется в деньгах. Это то, за что человек действительно готов нести ответственность. То, что он готов потерять, это ему будет очень больно, но не смертельно. Кому Понимаю, это а говорит? как тогда нужно, вот я как собственник, я хочу открыть бизнес, хочу инвестировать 15 миллионов рублей. Я ищу там на зарплату человека 150-300 тысяч рублей, ну, по московским зарплатам. Да. Ставлю на это место, даю 20 миллионов рублей, 15 миллионов рублей в управление и получается здесь… Диссонанс. Диссонанс. Диссонанс. Диссонанс. Диссонанс. Диссонанс. Диссонанс. Диссонанс. Диссонанс. А как быть? Как быть, быть А просто. у самого времени нет операционкой заниматься. Супер, смотри. Знаешь такой проект? Проект очень знаменитый, сетевой, очень прям модный, модный, модный на букву У. У, У, Бе, У, Бе, Убер, Убер. Совершенно верно. Right. Если посмотрим на его, устройство, на его устройство, то как он интересно устроен? Чего в нем нету, что есть в каждом классическом бизнесе? Какой-то может быть инфраструктура, посредников. Во, молодец, посредников. В нем нету на самом деле среднего менеджмента. Вообще. то есть, Если ты подойдешь к таксисту Uber и скажешь, кто у тебя начальник, он вообще не поймет этого вопроса. Я на себя работаю, Вася. Да. <смех> ищи, ищи. У меня есть мобильное приложение, он скажет, вот и мой начальник. В каких направлениях это реализуемо? Uber, любых. понятно. В любых? В любых, да. Именно это как раз таки я сейчас и продюсирую, потому что ну, в юморте было упражнение с аутпостами. Это маленький компактный модуль. Инвестиции, в которые укладываются в миллион. Uh -huh. Миллион это точно в периметр укладывается ответственности примерно среднего предпринимателя. Человек, да. Конечно. Дальше вопрос только в том, чтобы у него была нормальная система управления. Потому что сейчас, например, франчайзинговая схема как устроена? Просто дается какая-то папка с какими-то абстрактными uh -huh. инструкциями, типа открывай, не открывай. А когда не получилось, вы херово продавали, не продавали. Да, брали а место, если вдруг получилось, то это мы мы такие хорошие тебе создали. Да? Как ты считаешь, почему, почему такая статистика в предпринимательстве? Типа, ну там, я усредняю Ну да, 5-6% или там 98-2% предпринимателей что-то могут делать и идут на риск, берут на себя ответственность. 98% людей мечтают физически неспособны. Это вот, это правда или все-таки это, это миф? Не... Это действительно правда. Более того там... Я слышал о статистике 6%, но из этих 6% есть еще там, 10%, то есть одна десятая от 6% — это те, которые... То есть 6% — это, по крайней мере, которые могут что-то создать. Но одна десятая от этого, или, может быть, даже меньше одной десятой, от 6% уже — это те, которые могут создать и удержать во времени. Это же другая совершенно компетенция. Да. Вот чем обладают эти люди? Почему они это выстреливают? А Там, понимаешь, в чем дело? Там такая достаточно интересная штука. Вот ты, наверняка у тебя есть машина. Да? А наверняка был момент в жизни, когда ты сказал, что да, я круто, я хочу водить машину. А теперь представь, что если в этот момент жизни, когда ты сказал, что я хочу иметь свою машину и хочу ей ее водить, у тебя бы стояла задача для начала создать свою машину. Ну, построить ее. Сделать ее. И представляешь, это, это совершенно другие требования к твоим бы компетенциям. Знаешь, сколько бы ездило по городу машин? 6%. Понимаешь теперь аналогию? Потому что, к сожалению, у нас сейчас вот... Почему Uber на самом деле очень сильно распространяется? Несмотря на то, что я считаю, что модель сама по себе с точки зрения такси, она хрупкая. Но... но а не я поэтому говорю, что хрупкая, но она интересна не этим, она не интересна как бизнес, она интересна как некое проявление текущее, да. И как проявление она действительно очень интересна тем, что она огромному количеству людей дает возможность проявиться как предприниматели. То есть тебе не надо с помощью Uber создавать свой бизнес, ты идешь и берешь готовые делают. решения. Совершенно верно. Что самое удивительное, потому что вот я как бы, знаешь, я там не люблю уходить в науку, в какую-то терминологию. Там же простые вещи работают. Одна из таких простых вещей звучит примерно следующим образом. Где бы ты ни был, в каком бы пространстве ты бы не ходился, просто оставь чуть-чуть лучше после себя, чем было до тебя. Просто чуть-чуть лучше. У меня в офисе, знаешь, какое правило? В одном из офисов Тугыша. Оставлять пространство более чистым, чем до твоего прихода. Это на физическом уровне, ну, как бы, ты проявляешь вот эти да. ментальные вещи. Уже брат, ну ничего страшного, пускай. За кем-то за столом в ресторанчике убрать, да. под нос отнести. Да. Пусть будет. Да. В пространство себя начинаешь, транслируешь, меняя себя, меняешь да. окружающих. Расход. А это, это, есть такое волшебное слово, не очень часто цитируем, называется ритуал. Вот наша жизнь, она вся состоит из ритуалов. Просто одно дело — ритуал вечером прийти, кваснуть пиво там, к телевизору, посмотреть, потом спать — это тоже ритуал. Сходить потом, так, покататься на мотоцикле, потом в спортзал или там, на дискотеку — это тоже ритуал. А другое дело, например, да, увидеть, что где-то можно сделать лучше, найти это чуть-чуть сделать лучше — это тоже ритуал. Или вовремя протянуть руку, когда все... То есть вот им искать, ищу того не один человек есть считается жестким альтруистом. Uh -huh. То есть он до такого уровня, что вот если была возможность, кажется, он прям привязал бы бомжа с улицы, привел его домой, uh -huh. сказал: вот здесь ты живешь, вот здесь спишь, ешь, вот моя жена, можешь как бы уступаю, ты первый". До такой степени. Понятно, что без переборов. Но я долго задавался вопрос: зачем тебе это нужно. Она говорит: "Представляешь, если бы в какой-то момент люди" сильно ну, задумались и стали жить по законам не просто Божьим, там, христианским, или которые прописаны в Библии. Сколько бы у нас законов отменилось, не было бы полиции, когда мы искренне от души вот с таким теплым отношением отдавались, вели себя по отношению к другим людям. В бизнесе слово «купца» бы ценилось намного дороже, чем любая подпись договора. Точно. Я обещаю, что я это сделаю. Ты можешь спиной, получается, повернуться к человеку и знаешь, что он тебе не придаст ни, ни удары. Даже на элементарном уровне, там, в любой иерархии, презентация будет в 15.00, и ты знаешь, что в 14.59 она у тебя будет на почте. Вот если бы просто все элементарно умели держать слово, искренне так относились, у нас бы много, мы бы, сама бы инфраструктура, просто Поглощала бы и решало все внутренние проблемы. Да, эффективность была бы намного выше. Понятно, что мы не построим грузон, но хотя бы меньшинство так делало, уже, было бы какой, уже был бы какой результат. Знаешь, я, кстати, очень вот сейчас отчет, как, про осознанность, да, э, осознанность это, в том числе, занимаясь каким-то делом, вот, ну, как сейчас у нас с тобой интервью, ловить те чувства, которые ты сейчас в этот момент переживаешь, параллельно, как бы, немножко из метапозиции такой, наблюдая, как бы, за собой, да, и вот я сейчас понимаю, что мы с тобой коснулись такого вопроса, ради которого уже, слава богу, это интервью состоялось. И слава богу, что это услышат действительно там десятки, сотни тысяч людей. И слава богу, что это у какого-то количества людей... Сергей, спасибо тебе большое за интервью, мне потихонечку на Сапсан пора ехать, было очень да, приятно пообщаться спасибо. и лично спасибо. познакомиться. Спасибо. Друзья, еще раз, на всякий случай, мы с Сергеем, вот вы послушали наш диалог, мы будем в прельбрусе. Если вы хотите принять участие в наших беседах, приезжайте. Повысим предпринимательскую осознанность. Дальше. Эльбрус 2017, как так тогда такое?